Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. После супер крутейшего, супер огромного обновления в игре Among Us игроки столкнулись с тем, что они открывают чат, а чат не открывается, то есть клавиатура и в чат вы ничего не можете написать. Работает только вот эта фиготень, которая бесполезная. Многие мне писали то, что чат не работает, это такой баг, но на самом деле это настройка чата, и в этом ролике я вам расскажу, как же включить чат в игре Among Us после короткой рекомендации. Ну а прежде чем начать, я тебе рекомендую Подписаться на канал Валми Game. На данном канале выходят крутейшие ролики Про игру Among Us. Но автор больше всего акцентирует Внимание на стримах, которые длятся Порядка 4 часов Также на канале проходят конкурсы, в которых Можешь поучаствовать именно ты Ссылка на канал в описании и в закрепленном комментарии Настройку чата можно включить в настройках Но просто суть проблемы в том Что вы не можете Включить эти настройки в комнате То есть вы играете и вам нужно включить чат вы жмете на настройки а здесь нельзя никак включить чат в общем нам нужно сначала покинуть игру и теперь зайти в главное меню теперь мы жмем на настройки и жмем на данные и теперь у вас здесь написано чат type вы просто жмете один раз на надпись и она у вас играется с зеленой обводкой ну и после того, как у вас появилась надпись Free Orcube Chat, вы выходите и заходим в лобби. В моем случае я просто создам игру, здесь роль никакой не играет. И теперь мы просто также открываем чат, и он работает. А на этом все, всем спасибо за просмотр, пожалуйста, поставьте лайк, если вам это было полезно и бесполезно. И также, пожалуйста, подпишитесь на канал, потому что я снимаю крутые ролики про Among Us. Всем пока-пока.